Всем привет! Совет от волшебного мира, расклад, плюс винтажные, игральные карты. Посмотрим советы от волшебного мира. Какие будут советы? На что обратить внимание? Посмотрим. В плане финансов. Посмотреть по поводу именно своих финансов с другой точки зрения, совсем по-другому. Посчитать, сколько у вас есть финансов на данный момент. Также посмотреть прошлое, это вот траты, сколько потратили. И также посмотреть будущее, вот, сколько можете, сможете заработать. Также посмотреть возможности своих финансовые, на что вы сможете потратить. То есть вот список написать, либо же отложить, чтобы понимать. Вопрос у кого-то есть по поводу любви. Кто-то мечтает. Мечтает о любви. Любовь у вас в жизни есть. Отношения К вам? с любовью тоже есть. Так что вы можете не переживать, вот даже если посмотреть, смотрите, вот тут пара, король и дама, -королева, да? король, королева, между ними отношения. У вас обязательно будет все хорошо в личной жизни, по поводу любви, по поводу здоровья, у вас хорошее здоровье. Возможно, бывает настроение, может быть что чего-то настроение, но на это обращать не надо, потому что главное это улыбнуться, и у вас все будет хорошо. Настроение плохое бывает иногда. Чтобы обратить на что-то внимание, подумать о чем-то, это бывает важно. Потом вы можете переключиться именно финансовых вопросов, также понимая, что вот хочется много финансов, а вот энергии мало. С любовью относитесь к себе, к своему здоровью. У вас отношения складывается хорошие со всеми, кто вас окружает. По поводу финансов хочется много заработать, но вы понимаете, что вот как будет много энергии, здоровья улучшится, уже и улучшится финансовое положение. Главное это здоровье. Здоровье это и есть богатство. Главное беречь и любить свое здоровье. Самих себя. По поводу относиться к деньгам тоже нужно хорошо. Понимать, что финансы это все-таки важно и нужно. Дарит вам любовь. Но главное это любовь по отношению к своему здоровью. Любить нужно и относиться к себе хорошо. И уже вы сможете исполнить всю свою мечту. О чем мечтали, о чем хотели. Главное верить в себя. Доверять себе. Понимать, что самое... Не то, что важное и нужное. А самое необходимое это любить себя, верить в себя и обращать внимание на здоровье. Финансы обязательно у вас улучшатся. Возможно, вам надо будет потратить их. Но так как у нас уже Новый год скоро на подарочки. самим себе, своей семье, своим родным, родственникам, друзьям, кто-то знакомым захочет подарки подарить. Самое главное, вы и есть у себя подарок. Мир волшебства всегда находится вокруг вас. Если присмотреться, вы обязательно увидите. Сможете почувствовать. Сможете ощутить вот это волшебство. Главное, понимать, что волшебство всегда рядом. Мир любви внутри вас. Всем пока.